Так здорово, ребят! С вами снова диванный эксперт Дмитрий Панов. И я вам расскажу сегодня, как делать вот такие кадры предмета съемки. В канале уже было такое видео, как это снято, но отличие этого видео от предыдущего в том, что это была конкретно коммерческая съемка, та, которая на канале уже есть. А сегодняшняя съемка – это чисто творческий процесс. Там у меня была какие-то корейская косметика, бутыльки, то есть все, что несъедобное, какие-то крема, там, бутыльки, косметика. А сегодня я экспериментирую с фуд-съемкой и, на мой взгляд, с ней гораздо сложнее делать какие-то интересные, красивые, сочные, а главное вкусные кадры. Сегодня у меня будет там пирожное, шампанское, макаронцы куда же без них и синабон. Сразу же предупреждаю, что я не специалист по предметной съемке, это моя не основная квалификация. Я не занимаюсь предметной съемкой, я чисто иногда угораю, поэтому... И я не знаю, как ставить свет, как выставить правильные там, источники, расставить на предметную съемку, чтобы красиво выглядело. Поэтому мое мнение не экспертное, и не стоит воспринимать его как истину. Возможно, кто-то из вас сейчас посмотрит видео в комментах укажет на мои ошибки, я научусь чему-то новому. Поэтому сегодня буду рассказывать, как я в домашних условиях, вот э, конкретно в этой комнате. Видео будет долгим, потому что в конце я покажу, как смонтирован этот ролик, покажу таймлинию и разберу основные моменты. Прежде чем рассказывать вообще об этом ролике, обязательно посмотри его в Инстаграме, потому что я не могу здесь. Здесь разбирать его со звуком. Трек я здесь использовал очень популярный исполнитель To Fit. В песне называется Go Fuck Yourself. И если я его сейчас использую, мне мгновенно прилетит от него strike поэтому используйте я его не буду. Очень круто наснимать продуктовый food съемки так начале года поступил заказ на предметную съемку продукта нужно было смонтировать полученные кадры с кадрами человека режиссер прислал treatment в котором все подробно изложено им необходимо было три видео 6 15 и 30 секунд это стандартный рекламный хронометраж который используется в телевидении и в инстаграме Впервые я конечно же согласился но после того как мне прислали фотографию продукта, я сходил в магазин посмотрел на него Я, честно засомневался что у меня получится сделать аппетитные вкусные кадры и решил попробовать сделать тестовые кадры и показать их заказчику. Режиссер прислал тритмент, в котором все очень понятно показано, там показаны референсы. Но дело в том, что тот продукт, который мне нужно было снять, а конкретно это тирамису, какие-то десерты, они были в пластиковых таких стрёмных коробках, и заказчик, естественно, отказывался их оттуда вытаскивать. Ну, в общем, я взял предварительно паузу на этот заказ и сказал, что я сейчас потренируюсь, открывал дома, не в студии, поделал такие кадры, и потом решу, смогу ли я такое сделать. Забегая вперед, скажу, что я отказался от этого заказа, решил поберечь свои нервы. Причем, режиссер Объяснял все достаточно понятно, интересно. Режиссер не местный, он работает с заказчиком Дистанциона. А вот зная местного этого большого заказчика нашего, Камчатского, я решил отказаться, потому что знаю, что там заказ будет принимать целый совет директоров. У них, естественно, у всех головах какие-то голливудская киношная картинка, а бюджет меньше, чем детский утренник. Поэтому, короче, я решил отказаться и сделать вот такие тестовые кадры. Godex SL-150, особенность в том, что здесь один большой диод, очень мощный, 150 Вт, и регулируется его мощность при помощи диммера, при помощи пульта, либо здесь сзади у него диммер. Здесь стандартный Bayonet Bowers, или как он там называется, правильно не помню на которые подходят вот стандартные вот такие вещи. Так что касается съемки, в голове у себя я представлял максимально простой шот, вращающийся на вот такой платформе. Сейчас об этом буду рассказывать подробнее в максимально светлых тонах, потому что это пирожно. Короче, должно было быть два шота. Максимально светлые или максимально темные, потому что человек, который танцует там в дополнительном шоте, он был снят на черном фоне. Softbox. На самом деле, когда я покупал себе софтбокс, я не понимал, какой мне нужен и брал э, из разряда, типа, чем больше, тем лучше. На самом деле, когда я взял вот этот, этот, по-моему, метр двадцать, самый большой, какой есть. Я пожалел, что я взял такой огромный, ну, либо нужно иметь, короче, несколько. Так его простенько накидываем, раз, и он держится. Включаем свет. Короче, максимально высветленный должен быть фон, без единой там тени. И, по сути, у меня был только один источник света. Второй источник света – это маленькая RGB-панелька Apache, а основной – это Godex SL 150V. Первым на очереди у меня были кексы из Синабона. В отличие от местных десертов, которые мне нужно было снимать, у Синабона довольно приятная упаковка – вот эта вот э, бирюзовая коробка. У нее приятный цвет, приятная текстура, и вообще ее, в целом, э, приятно снимать. Для предметной съемки нам обязательно понадобится надежный штатив. На самом деле, это может быть не обязательно надежный штатив. Любой другой <с> ненадежный. Не В моем случае это стандартные ноги, недорогие. Но я бы, если ты оператор, не рекомендовал покупать такие ноги, потому что это все-таки штатив для фотографа. Очень крутая видеоголова. Она очень плавная, жидкостная. И у нее регулируется жесткость по горизонтали. да Можно делать там ну, очень быстрые какие-то переходы. Можно делать плавные. Это прям... Прям крутая голова. Для белого фона я использовал ватман. Хватил одного куска, чтобы сделать такую небольшую циклораму. Это ватман формата А1. Второй кусок у меня остался про запас. Или чтобы что-то из него вырезать. Проблема в том, что мне хотелось, чтобы предмет вращался на платформе. А платформа, она вот такого маленького размера. Такая маленькая, и к тому же она черная. И мне нужно было каким-то образом сделать ее белой. В общем, я сперва хотел вырезать просто по ее форме такой белого цвета круг. Из картона и ватмана приклеить. И типа, будет вращаться. Но мне не нравилось, что у нее были видно края картона, поэтому если так решишь делать, так делать не надо. В итоге я взял просто белый квадрат из ватмана, максимально большой, ну больше, чем вот этот весь. С этим кругляшком это все фигня выходит, потому что слишком маленькая площадь, я просто решил вырезать большой квадрат, положить его вот таким образом, видишь, как он получается просто, как будто в пустоте крутится, ну просто края вот этого квадрата выходят за рамки кадра. Из камеры у меня была Sony, и к ней вполне стандартный объектив 24 его 24105, Недавно. Очень хороший объектив, классные фокусное расстояние. Кто меня смотрит давно, я раньше снимал на Panasonic. Сейчас плавно перехожу на Sony, но GH5 я продавать пока не собираюсь, на него на него мне тоже очень нравится снимать. Очень приятная картинка. Распродал практически все объективы, остался тут вот один и тушка. Вот 24-105, Впервые работаю с таким объективом. f4 постоянная диафрагма, очень хороший резкий объектив. Собственно, все кадры сняты на него. В кадре у нас были, как я уже сказал, это пирожное Синабона, черное и белого цвета. Потом я их все-таки извлек из коробки. Но, как мне кажется, такие пирожные, они очень несимпатичные и поэтому приятнее всего их, конечно же, было снимать в коробке. Вот это стандартные шоты, которые получились прямо из камеры. Это вот такой цвет. И здесь есть некоторые проблемы с фокусом, потому что я еще не привык к автофокусу, и по сути я половину на самом деле снимал, крутил руками, потому что на панасонике я все крутил всегда руками. Это вот такое количество кадров, которые у меня получилось за там, час буквально съемки. Мне нужно было сделать несколько обычных кадров, которые будут просто вращаться на столе, который будет хорошо вызвечен. такой кадр получить максимально легко. Также в кадре у меня были макарушки, макаронцы. Как по мне, они выглядят круче всех, потому что они разноцветные, и у них такая приятная поверхность, которая не бликует, не отражает свет. Дальше начал экспериментировать здесь на темном фоне. ткал у себя какой-то бокал, и в него наложил макарунцев. По-моему, выглядит неплохо. Кстати говоря, вот этот кадр получен при помощи этого маленького светильника. Это просто вот такая вот панелька, стоит очень недорого, и ей можно добиться... По сути вот такого результата, сверху я просто ей подсвечиваю, то есть я свет максимально как бы от него от фона отдаля, ну, высвечиваю не фон, а высвечиваю объект, то есть немного меняя угол. Дальше мне хотелось попробовать все в таком максимально темном ключе, то есть здесь нужно поджать диафрагму и немного приподнять источник света, вот это можно заметить по вот этому блику. Вот этому блику и тому, как провалился в темноте основной фон, и делая вот такой градиент. Дальше, конечно же, дым-машина, куда же без нее. Хотелось все сделать максимально киношно, но мне не нравится, что моя дым-машина, возможно, это от характера жидкости, которая в нее залита, и она делает слишком вот такой густой дым, в отличие от хейзеров профессиональных. Хейзер, конечно же, он делает более такой рассеянный дым, поэтому здесь мне, чтобы такое. Результат, который мне хотелось получить, мне нужно было то есть, дымить и дожидаться, пока он рассеется, да, чтобы было подымлено буквально немного. Кстати, это никакой не слог, а стандартный профиль в соньке. и я, по сути, с цветом ничего не делал, только добавил немного насыщенности. Сейчас буду снимать последний шот, это стоп-моушн, самый сложный самый продолжительный. Я никогда так не делал и до сих пор не решил, как я сейчас буду это делать, а, при помощи записи видео или при помощи фотографии. Дальше куда же без нее цветные кадры. Мне хотелось также поэкспериментировать с другим цветом. На макарунцах, мне кажется, это выглядит неплохо. Это то же самое делает этот -шный источник. Просто меняем там цвет на пурпурный и получаем вот такие шоты. По сути, все. Дальше еще попробовал наливать шампанское, но мне не хватает FPS. Это 100 FPS, мне кажется. В наливании жидкости должно быть FPS побольше. Как минимум, там, не знаю, 1000, наверное. Так, перейдем, наверное, к тайм да, я думаю, что это всем гораздо более интересно. Я скидываю исходники, создаю сразу же несколько проектов, вот их здесь видно, это основной проект 30-секундный и два сториса, один из них это просто тизер, который я обычно закидываю в инсту. Как видишь, во всем проекте в большинстве я использую гэп. Эта серая область мне так монтировать удобнее, чем на магнитной тайм-линии, но когда я не собираюсь да, что-то делать, манипуляции со вторым слоем, я использую магнитную тайм-линию и просто накидываю здесь вишкады. Сверху корректирующий слой, на этом корректирующем слое у меня накинут базовый по-моему, лут, если не ошибаюсь. Да, базовый мой лут, который, кстати, по ссылке в описании можно бесплатно скачать, если вот его вот так убрать, то по сути он просто придает контрастно и немного такой синевы в тенях. Еще на этот adjustment layer накинут color wheels, здесь у меня Приглушены немного тени практически по всей длине. Здесь у меня использован переход. Это переход маской, но он у меня уже скачанный. Это Ultimate Transition Pack. У меня о нем уже есть видео. Ссылка тоже будет в описании или где-то здесь на экране. Просто накинул, просто потому что это два одинаковых кадра. Черный и сиреневый. Мне хотелось сделать это как будто бы один кадр переходит из, из предыдущего Как видишь, здесь очень много каких-то звуковых эффектов Вернее, здесь очень много И обычно я их помечаю вот таким другим цветом Делается это правой кнопкой мыши И меняю здесь роли на эффекты А синяя дорожка у меня по умолчанию Она синего цвета, помечена как диалог Хотя правильно ее делать зеленой вот так музыкой Но видишь, она сразу же переезжает вниз Поэтому мне удобнее, чтобы она была вверху, и я ее оставляю вверху. Все саунд-эффекты скачаны с Epidemic Sound. На некоторых из них вижу, я удушаю звук. В основном это какие-то уши. Я это делаю практически в самом конце, когда уже нанесена там какая-то базовая коррекция, когда уже закончен монтаж, я добавляю звуков. И я это делаю обычно прямо от, от первого кадра до последнего кадра. И делаю это, по сути, по ощущениям. Монтаж несложный, он весь подбит идет. У меня подбит здесь, как видишь, маркерами выделены моменты переходов, и ровно под них я и режу а, трек вот здесь мне хотелось ускорить но я решил этого не делать заканчиваю я его также просто это пэкшот здесь наложен какой-то местный эффект а, highlights вот такой пэкшот а, в конце использовался по сути здесь по монтажу даже рассказывать нечего основная мысль которую я хотел донести в этом видео в этом видео в том что любые такие кадры предметки можно получить у себя дома даже в очень маленькой квартире в которой я сейчас нахожусь используя при этом максимально подручные какие-то инструменты но я еще раз повторюсь что я не специалист мое мнение не экспертно возможно это все видео это сплошной косяк и там есть пересветы какие-то может быть что-то там кадры как-то неправильно сделаны поэтому если какие-то есть замечания по видосу обязательно мне скажи чтобы я прочитал и понял что диванный эксперт в этом не разбирается и Короче, мне хочется, чтобы ты просто экспериментировал, пробовал, давал какие-то выход своему творческому потенциалу. Это все можно делать дома. Причем, что особенность предметной съемки, которая мне нравится, есть в том, что ты не работаешь с людьми. Тебе не нужно как бы, говорить, как себя вести в кадре или как-то поправлять. Ты просто работаешь с предметом, который тупо стоит и ждет, пока его снимут. Поэтому на сегодня все. Думаю, что тебе зашло этот видос и он оказался тебе полезным. Хороших кадров, быстрого монтажа На этом все Пока